В свое время Библия все при... тоже объяснила, когда сказала, что спаситель придет с севера. Я думаю, что Библия в то время, все объяснила, говоря, что наш спаситель придет из севера. Так что ждите. Так что Хотя он уже давно пришел. Я думаю, что это уже давно, что Начиналось с того, что сюда прилетел гуманоидный десант, гуманоиды, то есть подоб... вот такие же, как люди. Aux gens, aux Этот десант высадился на земле, которая в древности называлась Гиперборейей. Ну, немцы ее называли Толея англичане называли Авалон. Это все об одном и том же. А в те времена климат был совсем другой. По сути дела, это была тропическая территория. И, собственно, эта гуманоидная цивилизация и начала проект развития Земли по образу и подобию. То есть первые христиане, по сути дела, появились еще задолго до Иисуса, там, в Гипербореи. 150 миллионов лет назад. То есть воздействие Это тонкого плана на север шли Солнце, а на юг с Луны. Это надо обязательно учитывать в ходе тех, собственно, цивилизационных волн, которые проходили здесь в социуме человечества. Но десант гуманоидных как бы пришельцев он был не единственный на Земле. Здесь были Десанты из Плеяд, из Ориона. Это был Это божественный космос, проект космического да. масштаба, и в нем участвовали разные цивилизации космоса. То есть эти десанты прилетали сюда не просто так, а потому что они притворяли в жизнь божественный план. Но, к сожалению, в наш проект, вот этот земной, планетарный, вмешались и иномерные сущности, то есть из другого измерения этих сущностей называют рептилоидами. Они, к сожалению, навредили здесь не только, ну, как бы чисто физически, но и генетически да. у многих народов, в основном южных, южных народов, потому что рептилоиды они, в общем-то, к жаркому климату тянулись. Вот, пошли очень серьезные генетические внедрения в их геном через них, через контакты. Таким образом, Земля стала полем битвы гуманитарных, цивили... гуманоидных цивилизаций, которые в из других звездных систем нашей галактики в основном приходили, и рептилоидных, которые приходили из другого измерения. Но это единый божественный план. Вот это не надо путать. Цивилизации, которые сюда прилетали и пытались ввести как бы цивили... цивилизаторские функции исполнять здесь на Земле, они все придерживались божественного плана. Чтобы было понятнее, я просто э, объясню из опыта история и из личного опыта, объединяя вот эти два момента, для того, чтобы прояснить их. В истории человечества есть много сказок и легенд о том, что здесь когда-то жили феи, эльфы, гномы. Об этом пишут книги, снимают фильмы. На самом деле они здесь когда-то действительно жили. Но они и есть часть того десанта, который пришел на Землю помогать людям. Например, эльфы и волшебницы пришли со созвездие Прият. Возле центральной звезды этого созвездия, звезды Альциона, есть планета. Есть планета, которая так и называется, планета фей. Я был на этой планете, причем был не один, а с некоторыми своих учеников. И нас там очень тепло и нежно встречали. И они говорили нам, мы все время наблюдаем за вашей жизнью. Если бы вы знали, как мы радуемся успехам вашего человечества, и мы всегда стараемся вам помочь. Я очень удивился, как вы нам помогаете. Вы думаете, откуда берутся идеи, ну, например, ваших японских садов? Это мы их навеяли. Откуда ваш знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсон брал свои сюжеты? Мы навевали вам эти сюжеты. Ему. Да, но ну, я сейчас ближе к Андерсону, потому что они спросили. Мы вот, например, я помогли создать ему сказку «Снежную королеву». А кто понял суть этой сказки, они спросили. Как вы думаете, что собирал Кай? Qu'est-ce que vous en pensez euh, Qu'est-ce qu'il ramassait Kail dans le palais de, de la reine des neiges, à votre avis Je, disais Justement, euh, j'ai j'ai euh, répondu, ben, tout le monde sait. Il essaie de rassembler le miroir euh, en en ramassant des, des, des petits glaçons. Ah, ils m'ont нет он собирал свое искаженное злым волшебством сознания со euh, qui était endommagée par le mal. он mm -hmm. он собирал свое сознание но искаженные злым волшебством у нас у всех, у всех людей искаженное сознание. Мы неправильно воспринимаем мир в ограничении человека. Оно не имеет как бы намерения уничтожить людей. Оно всегда имеет намерение подчинить людей. Почему? Потому что вся реальность этого мира строится на сознании человека. Если уничтожить людей, то не будет и мира. Поэтому у них задача не уничтожить, а подчинить, поработить. Если бы они хотели уничтожить, они бы давно это сделали. Ici, détruire, ont... Технически они намного более сильнее. Que, а, они относятся к первой хтанической цивилизации. Они, они боятся Бога, но все равно все делают по-своему. Но у того же Ганса Христиана Андерсона есть еще одна сказка, которая может дать прояснение к этому вашему вопросу. Пастушка и турбочист, помните, турбочист уговорил пастушку выйти из того... Ну, Игрушечного мира, в котором она находилась, через трубу обещала вывести как бы, во внешний мир. Sí. Пастушки пошла за ним. Они выбрались на крышу. И, у... И она увидела огромное звездное небо. И большой мир, énorme. который никогда прежде не видела. Ce monde, ce monde, Испугалась. И сказала, пойдем назад в мой картонный домик. Dit, ramaneur, non, ma Он начал его говорить, но ну, посмотри, какой прекрасный, настоящий мир. Ramaneur, toi, И тогда она применила мощнейшее женское оружие. И il, il Она ему сказала. Она сказала. Я за тобою в звездный мир пошла? Я тебя в в твоём мире, в твоём А ты за мной назад, в трубу, не хочешь? Но ты, ты не хочешь в но в этом как раз суть этих ограничений. То есть, если человека изначально ограничивают, то настоящий, истинный мир его пугает. То же самое происходит сейчас в этом мире. Бог дал новые перспективы развития бога а люди боятся. Они просто боятся этого. Им говорят «посмотрите, и от рака можно излечить вас». И органы, которые у вас отрезали, можно восстановить. И можно еще делать много-много всяких разных чудес. Интересно и содержательно жить. они боятся. Они говорят нет, нет, этого не может быть. Non, non, Потому что этого не может быть никогда. Потому что у non, нас в жизни никогда этого и не было. Мы привыкли рожаться, de заболевать, de malade, мучиться, souffrir, умирать. Посмотрите, какие у нас красивые кладбища. Какое удовольствие в них гулять. On а посмотрите, какие у нас замечательные аптеки! сколько там всяческих лекарств! А вы нам тут какую реальность хотите устроить? Mm -hmm. Не болеть? Regardez, pour, pour не стареть. не умирать. Мы к этому не привыкли. Мы Оставьте нас, пожалуйста, в покое. в каждом человеке есть эти в объемы знаний в каждом пожалуйста. в каждой молекуле в каждой клетке в это все знания, знания и знания. Но человек не имеет ключа к этим библиотекам. Этим ключом является яснознание, ясновидение, ясночувствование. Это дополнительные качества самого человека. Это то, что раздвигает горизонт его развития. Мир становится больше и интереснее. Но это работа по совершенствованию самого себя. А люди говорят, да вы что, мы и так работаем с утра до вечера. А вы нам еще подкидываете какую-то работу. У нас вообще свободной минуты нет. И опять то же самое. Оставьте нас в покое. Мы так привыкли. Проснулся, сходил в магазин, зашел в кафе, покушал. Потом на работу. Потом еще что-нибудь сделал. Смотришь, день прошел. А на следующий день то же самое. Потому что по космическому закону уровень общения – это ясновидение. Если люди недоразвились до ясновидений, контакта не будет. Почему, например, великий композитор Стравинский создал светомузыку? Потому что свет и звук, они соединены, они неразрывны. Звук – это просто другое состояние света. Они приходят, это приходят души, они приходят с разных планет, с разных созвездий. Это Тут тоже надо понимать, что у них разные все-таки программы. У них есть какой-то предыдущий опыт развития. И у всех разные. И они приходят сюда дорабатывать то, что еще не наработали. Все идут по определенному космическому пути, нарабатывая определенные качества. И иногда это прорывается. Например, кто такой композитор? Как он пишет музыку? Любой композитор слышит музыку своих клеток, клеток своего тела. Каждая клетка имеет свой голос и постоянно поет свои песни. И композитор слышит этот внутренний голос. Можно даже сказать, что внутри нас постоянно звучит геном оркестр. На основе этого звучания можно создавать звуковые коды, которыми через планеты определенные можно воздействовать на физическую реальность нашего мира. Но это уже сложные уровни воздействия. Это не значит, что каждый, кто захотел, у него получится. Ну, есть специальные методики. к ним Мы их разработали. Они постигаются на базовом курсе и трех ступенях обучения. Базовые курсы, потом первая, вторая, третья ступень обучения. На этих занятиях дают не только методику процесса, но и практику. У нас есть методисты, специалисты, которые этим всем владеют. Они все ясновидящие. И у большинства людей, которые проходят эти курсы, не у всех, но у большинства, открывается ясновидение. Вот так же, как сейчас в обществе работают фабрики звезд, вот их начинают воспитывать, лучшие преподаватели учить и доводить до состояния, ну, как бы звездной известности. У, у нас такая же фабрика ясновидничек. В любой стране, где мы начинаем это делать, появляется очень много новых ясновидничек. Потому что ясновидение – это расширение возможностей человека. То есть у него появляются каналы взаимодействия с духовным миром. Растет человек, и растет мир вокруг него. На основе все равно всего находится божественный идеал. Tout, Мы все клеточки одного божественного идеала. Но у всех у нас как бы свои mm -hmm. ракурсы восприятия. Мы все похожи друг на друга. Две руки, две ноги, одна голова. De main, и все такие разные одновременно. Mais, temps, вот она как, как раз подобие тождества. Ça, euh, Подобно, но не тождественное. Et, так и здесь. Эмотика. В основе всего божественный идеал. Ça, en fait, est, euh, tout, euh, Мы все немножечко похожи Бог. на Бога. Yeah. Но только когда устремимся к Нему достигнем общения с Ним, услышим Его голос, и то, что Он нам говорит, только тогда мы станем богами. Когда у нас будет идеалом Бог, и мы будем ориентироваться на Него, у нас появится единые цельостремление, цель устремления. Но у большинства людей не Бог-идеал. Они ориентируются на другие как бы символы, знаний, на авторитеты, ну, где угодно, в медицине, в политике, там Вы можно знаете, перечислять. Это... И для них важнее, это... что сказал тот авторитет, чем Бог. Вот это надо изменить. Мир должен быть божественно целеустремлен. И тогда в мире воцарится мир. И, justement, И не будет разномыслия, потому что люди будут позитивно переустроены. У нас, кстати, сейчас очень много приходят на наши занятия ученых, врачей. Причем идут люди с такими званиями, авторитетами, которые сами написали много книг. Они сейчас идут учиться и не считают что это унизительным. В истории вашей Франции есть прекрасный пример. Один из тех, кто сумел укротить чуму, Мишель Нострадамус, был одновременно ясновидящим. И ни одна из его часть, ни ясновидящие, ни врачебная, не мешали друг другу. Более того, они друг другу усиливали, помогали. Оказалось, что Врачебный опыт, усиленный ясновидением, привел к фантастическим результатам. Вот... Человек теперь известен вс... во всем мире. Когда я говорю, что есть другие пути решения, не чисто медицинские, я не выступаю против медицины. Вот... В моей личной жизни был опыт недавно, буквально Vie, Когда у меня был инсульт, je... кровоизлияние в мозг, я был парализован, почти ослеп, j étais... J étais, j étais и если бы врачи не провели ре... реабилитационные мероприятия, ну, реанимация, она отработана. У них у врачей просто великолепно. То до моих духовных технологий дело бы не дошло. Врач подходил к моей кровати, смотрел на меня так с сожалением и говорил: ну ничего, месяца три полежишь у нас здесь, мы тебе будем слюни вытирать, потом год-другой будем учить ходить и разговаривать. Раз сразу не умер, то еще поживешь. А я его слушал и думал про себя. Нет, у нас в небесной больничке лечат побыстрее. И уже приблизительно через неделю на колени всовал. И, semaine, и уже разговаривать пытался. И а через три недели пошел, даже, хотя и кидал от стены к сине. В общем, они меня через месяц отпустили. Этот случай и так поразил моего лечащего врача, то есть врача, который меня лечил, профессора. Что приблизительно через месяц, когда я уже начал проводить семинар, он пришел ко мне на занятие. И потом уже он, мы с ним еще встречались, он говорил, что те люди, которые одновременно со мной поступили к ним в отделение, еще и год спустя их возили на каталочках, и кормили с ложечки. Это пример того, это пример того, что медицина и наши ясновидческие возможности могут усиливать друг друга, а не мешать друг другу. Дело в том, oui, oui. что моя история немножко все-таки особенная. Мир делится на сверхсветовое состояние и досветовое состояние. Любая звезда – это пространство перехода из досветового состояния в сверхсветовое и обратно. То есть это реактор и разгона света, и замедления света. В зависимости от того, куда, в общем-то, целеустремление человека ведет. Когда попадаешь сюда, забываешь о всей своей предыдущей жизни. Но при открытии духовного видения к тебе на помощь идут определенные духовные сущности, которые начинают рассказывать тебе о, самом, о себе. То есть я бы ничего этого не узнал, если бы они мне, обо мне это не рассказали. Я, я отец сказал мне, да, ты был в темной вселенной, когда мы с ним встретились. Ты был в темной вселенной. И, и добавил: ты первый, кто вернулся. То есть оттуда никто не возвращался. Первый, кто туда вернулся. Потом он мне сказал: я всегда был с тобой. Я никогда тебя не оставлял. И дал пояснение. И дал пояснение. Ведь ты же мой сын. Я вот после этих слов у меня какое-то было непонятное состояние. Я растерялся. Я говорю, как? Как это может быть, кто я и кто ты? Как, как это можно вообще сравнить? «Как я могу быть твоим сыном?» А там в стороне еще Игорь стоял, но не в стороне, вот так, чуть-чуть рядышком. И, так, и такое возмущенное лицо сделал, что, мол, что ты несешь? Отец тебе говорит, что ты его сын. А ты тут чего-то возражаешь. Как ты смеешь возражать? Вот такое у него было выражение лица. Но отец видел мою растерянность. Он понимал, что я растерялся не потому, что не хочу этого расстава, потому что ну, просто несопоставимо в моем представлении кто, кто бог и кто я и тогда он добавил но ну, это же я тебе говорю какие тебе еще свидетельства нужны ну это вот все и разъяснил voilà, les choses. то есть на протяжении этих 20 лет, с тех пор, как это все случилось, я день за днем узнаю о себе столько невероятного, что просто вот, не знаю, что, столько книг можно написать. Причем отец завел меня в свою библиотеку. В библиотеку свою. И там меня притянул, тоже был очень интересный момент, меня притянула одна из книг, я подошел, открыл, одна пустая. Там ничего нет, ничего не написано. Чистые листы. И... Увидел эту мою немую сцену удивления. И, почему и... в книге ничего не написано. Approché, dit, Очень осторожно взял у меня из рук эту книгу. Закрыл. Поставил на место. Sur, sur и сказал. Это книга, которую ты еще не написал. Но ты ее обязательно напишешь. Видишь, она уже здесь стоит. Видимо, это будет какая-то очень важная книга. Но я, собственно, знаю, какая будет книга. Потому что на обложке там было написано «Золотая Библия». Вот еще чего предстоит написать. По сути дела, сказки начинают переплетаться с реальностью и становятся вот действительной жизнью. И не знаешь, где это. Одной частью ты все время в этих совершенно э, нездешних сюжетах, а другой частью все время здесь. Когда ты там, тебя отец водит не только по этой галактике. Мы, он меня и в соседней галактике увозил. Вот в том анности Андромеда были. И там было огромное собрание, где встречались э, все представители тех цивилизаций этой гигантской э, галактики. И я там выяснил вообще никогда бы даже не подумал. И вот там выяснилось, что туманность Андромеды это яйцеклетка космического масштаба, а галактика а Млечный Путь, в котором мы находимся. И и La voie lactel, sur la... Là on se trouve. Это сперматозоид le космический, сперматозоид. и они с... les скоро les объединятся, sie. оказывается. Reunir, они идут навстречу друг друга для объединения, petit petit и... и рождение, в результате этого слияния возникнет новое вселенное. Вот что происходит в космосе. А мы тут сидим и не знаем. Когда мы с Игорем Орепием начали все эти, а, так сказать, совместные действия, ну, начали, встретились, начали вместе работать. У нас, мы одновременно учились там. Сначала в надзодиакальной 13-й класс есть так называемый, то есть надзодиаком, потому что зодиак, звездная система зодиака это программа развития земной жизни. Потом мы учились... В Школе Христа была такая, Школа Христа. И потом уже, после Школы Христа, мы учились в Школе Создателя. И во время занятий отец нам сказал, что кроме нас двоих, и еще одного человека он вообще в этом мире никого не учил, никогда. И потом сказал, что до вас был еще один ваш брат, который учился здесь раньше. Там, frère, и он показал там, этот вон. образ, то есть там, ну, там очень просто все, там раз, и голограмма возникла. Va... Это, был, yeah, это лоза, как и раз, и раз это был Григорий Гробовой. Yeah. Поэтому yeah. я всегда точно знал ТО, но никогда на него не накидывался и не набрасывался, когда тут yeah. с ума yeah. все посходили и начали его во всем обвинять. То есть я всегда знал, что он сын создателя. И что он говорит правду. Но, собственно, сейчас к этому все прошло. Вот все ученые, которые его там обвиняли, критиковали, вдруг все начали говорить о том, что это правильно, что это верно, что вот вы не поняли. И начали вот выкручиваться, мягко говоря. Он был, потому что мы созванивались, он был в Москве. Да. Когда он был в Москве, мы с ним... Но ну, это было в ноябре прошлого года. Я не знаю. Он, потом он опять уехал. Я не знаю, снова ли он вернуться или как. Он как раз мне позвонил после этого инсульта. Когда со мной случился инсульт, он позвонил и сказал, Аркадий, я посмотрел, у тебя все клетки светятся. Будем жить вечно. Вот как он сказал. Но <laughs> так другие услышат, скажут, два сумасшедших разговаривают. Russie, Там есть очень известный ученый, академик Политаев. Политаев Он все время наблюдал нашу работу. Он, ну, это у него как бы традиционно, потому что он входил в состав всех государственных комиссий по изучению экстрасенсов. Он нас порекомендовал в самый крупный институт, акушер, акушер, по-моему, акушерство и как-то он так называется, меди, второго медицинского института Москвы. Директором этого заведения был его друг, поэтому нас там очень легко и радостно встретили. И мы начали там свою работу Но вместе с работа? Игорем Арепьевым. Мы у многих женщин восстановили репродуктивные органы, которые у них отсутствовали. Причем некоторые из них даже после этого родили уже детей. То есть эти органы безупречно выполняли свои функции. Кроме того, мы там восстанавливали щитовидные железы. Многие люди просили, мы восстанавливали. И это тут же проверялось и на УЗИ, и на томографах. Проверялось гормональным статусом. Есть такое исследование, самое точное исследование. То есть вырабатывает ли в это восстановленная щитовидная железа те гормоны, которые она должна вырабатывать. Результаты были просто потрясающие. Водушевленный всем этим директор вот этой вот этой больницы, значит, решил сделать доклад в Академии медицинских наук, поделиться радостью. Он сделал доклад. Академики переглянулись. И uh, через неделю сняли его с работы. И вам sais. спасибо за внимание, за je праздник общения, Merci. за то, Attention. что вы настроены передать эти знания другим людям и расширить их понимание мира. Потому что все, в конце концов, приходит к этому, к правильному пониманию мира. Я могу кратко сказать, верной дорогой идете, товарищи.